Это просто, это страшно. Правильно вас всех э, приветствовать в этом зале. И вы все знаете, знаете, по какому вопросу мы сегодня собрались. Дело в том, что уже вступил в силу федеральный закон об основах общественного контроля в Российской Федерации, который долго, больше четырех лет рожался в муках в Федеральной общественной палате и в комиссии по правам человека при президенте. И сейчас наша с вами задача принять участие в разработке соответствующего областного закона. Федеральный законодатель нам дал три месяца на то, чтобы мы его приняли. И, естественно, без участия общественности, общественной палаты в первую очередь и некоммерческих организаций такой закон разработан быть не может. Поэтому мы вас и пригласили. И мы очень рады, что сегодня... Ведущий нашего семинара согласилась стать Милославская Дарья Игоревна, это руководитель некоммерческого партнерства, юристы за гражданского общества, человек, который, в общем-то, больше всех наверное ориентируется в вопросах некоммерческого права. И у нас сегодня есть возможность из первых уст получить самую важную информацию, которая поставить этого закона. Пожалуйста, Дарья Игоревна. Коллеги. Мне, с одной стороны, очень известно, что э, вы пригласили меня для обсуждения эту темы, общественный контроль, а с другой стороны, я понимаю, что у нас, несмотря на то, что этот закон принят, и вступил в силу и обсуждался очень долго, больше все-таки вопросов, чем ответов. Я стараюсь на какие-то вопросы дать ответы, что-то вам рассказать. Истории этого законопроекта. Может быть, что-то будет понятно, когда я вам расскажу, что не вошло в этот законопроект, э, в этот законопроект и закон, И может быть эти вопросы можно будет э, решить на э, уровне э, закона Архангельской области и связано выхозник. Я так получилось, что Четыре почти года назад была в той рабочей группе, которая собралась в кабинете Непосовича Федотова. В этой рабочей группе были самые разные люди, от депутата Попова Сергея Александровича, которого вы помните, который долгое время возглавлял комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций в Госдуме, до обычных представителей коммерческого сектора. Ну, необычных активных, конечно, таких как Желудничка Еленко, Наталья Чернышова, Елена Тополева. Мы обсуждали, зачем вообще нужен проект закона и законы в общественном контроле». Эту идею Михаил Александровичу вроде как предложил сам президент подумать над этим законом и разработать проект. И самое главное, пока работала эта рабочая группа, работала она примерно год, было в том, чтобы определить основные понятия, основные цели этого закона и сделать так, чтобы закон работал. Идея. На рабочую группу приходили абсолютно разные люди, которые хотели принять участие в какой-то части обсуждения, все время состав менялся. И... К концу нашего такого общего обсуждения осталось несколько очень важных э, пунктов, которые нам казалось обязательным отразить в законопроекте. Первый пункт – это было определение общественных интересов, потому что мы предполагали, что общественный контроль должен прежде всего служить общественным интересам и определять, насколько действия органов власти, действия органов местного самоуправления э, иных организаций и даже в первоначальном тексте были некоммерческие и коммерческие организации среди объектов общественного контроля, насколько их действия соответствует общественным интересам. Второй пункт был ну, вот, общественным интересам, да, определение общественного интереса. Вторым пунктом мы считали необходимо определить те сферы, в которых нужен общественный контроль. И пришли к выводу, что общественный контроль необходим во всех сферах, включая даже мониторинг и контроль э, судебных решений. Естественно, что это не совсем ну, с точки зрения действующего законодательства закона, потому что никто не имеет права каждого на э, принятие решений судом, но нам казалось важным, чтобы те люди, которые заинтересованы в том, чтобы решения были справедливыми и соответствовали э, и законодательству, и, что еще более важно, праву, и в то же время ни в коем случае не нарушали права и законные интересы человека и гражданина, чтобы они тоже могли подвергаться общественному контролю. Предполагалось, что все формы общественного контроля будут иметь очень четкий алгоритм с момента объявления о том, что контроль осуществляется, до опубличивания результатов и до реагирования органами власти на результаты общественного контроля. Очень много споров вызвало то, кто будет оценивать, вообще кто будет проводить общественный контроль, кто будет общественным экспертом, кто будет инициировать общественный контроль. Была идея создать такую электронную базу данных экспертов. Даже в одном из уже опубликованных некоторых проектов вы могли видеть, какой электронный ресурсный, ресурсный центр экспертов общественного контроля. Потому что казалось, что в принципе любой человек, любой, кто заинтересован в том, чтобы деятельность органов власти была эффективной и соответствовала общественным интересам, может принять участие в общественном контроле. Ну и предполагалось, что должна быть обязательность реагирования со стороны органов власти, органов местного самоуправления, руководителей юридических лиц. И даже в какой-то момент звучало то, что должна быть введена уголовная ответственность в том случае, если общественный контроль выявляет. Такие недостатки, которые попадают вот в сферу уголовного законодательства. Это была изначальная такая мысль, изначальная идея. Пытались мы ее реализовать самыми разными способами, но на выходе получилось то, что вы, наверное, уже прочитали, и о чем я вам расскажу чуть позже. Можно следующий, так? Получилось так, что общественный контроль с точки зрения действия российского законодательства ограничился исключительно деятельностью субъектов общественного контроля. Кто такие субъекты, мы поговорим чуть позже, но круг э, субъектов оказался очень узким и абсолютно не соответствующим той первоначальной идеи, которая была у э, разработчиков самой первой версии законопроекта. Следующий, пожалуйста. Причем э, деятельность этих субъектов Должна быть очень простой. Это наблюдение за действиями органов власти и органов местного самоуправления. Что, что такое иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, не знает никто. Даже те из которых, те люди, из которых вышел окончательный текст законопроекта. Если изучать всю правоприменительную практику, которая. Сложилось вообще в сфере взаимоотношения э, граждан и организации, то можно найти один пример э, организации, которая осуществляет отдельные публичные полномочия, не поверить это почта России. В одном из э, судебных решений было написано, что поскольку вот на почту России возложены такие публичные полномочия, как э, передача и корреспонденции, вот ее можно назвать такой организацией. Больше я примеров не знаю. И, может быть, вы приведете мне еще такие примеры, я буду очень люблю следующей, пожалуйста. И цели этого наблюдения, они очень э, тоже узкие. Это общественная проверка, а наверх и общественная оценка актов и решений, которые принимаются органами власти. Никакой другой цели, о которой первоначально. Велась речь, то есть эффективность органов власти, соответствие общественным интересам, вообще не противоречие тех э, решений, которые принимаются органы власти, э, правы большой буквы и э, интересам личностей государства. Здесь вообще определение общественного контроля, к сожалению, мы с вами не видим. И, э, ну, вероятно, это не случайно, потому что в этом цель закона и не состоит. Следующий, пожалуйста. Если обратиться к тому, что же осталось в качестве целей задачи задач общественного контроля, то можно выделить из пяти целей и восьми задач я выделила всего три цели, которые так или иначе ну, соответствуют, может быть, идее общественного контроля. Не буду их зачитывать. Обращу внимание только на третью. Это общественная оценка деятельности органов власти, местного самоуправления и других органов и организаций. С целью защиты прав, свободы и законных интересов разных субъектов. И из задач могу выделить только две наиболее, мне кажется, важные ⁇ это обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов власти. Хотя, с другой стороны, у нас в последний год, 2010 -го года, было принято очень много, как минимум 4 закона, которые вообще гарантируют нам, если наши законы могут что-то гарантировать, э, открытости и прозрачность деятельности органов власти. И повышение эффективности э, деятельности органов власти. К сожалению, вот на эти цели... На, на задачи пятую и седьмую, если вы все э, законы посмотрите, э, дальше никакого внимания законодатель решил не обращать. По поводу открытости, э, да, конечно, все субъекты имеют право допрашивать информацию, это все, безусловно, там написано, но ничего нового по сравнению с законом открытости, деятельности судов, э, деструкционной открытости органов власти, ничего этот закон не вносит. А об эффективности почему-то речь идет исключительно вот в кстати, цели и задачи. И дальше законом об эффективности ничего не говорит. Следующий, пожалуйста. Теперь к субъектам. Когда задумывался про законопроект, проект, предполагалось, что круг субъектов будет очень широк. Но поскольку все мы прекрасно понимаем, в каком обществе мы живем, было ясно, что этим правом осуществления общественного контроля. Могут некоторые люди или организации злоупотреблять. И даже коллеги говорили о том, что этот э, механизм общественного контроля могут, может стать методом конкурентной и неконкурентной борьбы. Поэтому предполагалось, что практически любой гражданин, в том случае, если он зарегистрируется на определенном сайте, и против него не будет никаких э, высказанных мнений тем, кто этот сайт будет держать, это история, но... Так, важно. В общем, что любой гражданин может выступить субъектом общественного контроля как сам, так и в составе общественной организации или другой некоммерческой организации, любая некоммерческая организация может выступить субъектом, но э, в конце концов круг субъектов сузился до очень такого э, круга сложного, раз вспоминается Ленин, да, Розу, Круповский от народа. Вот, вижу нашим палатам, советам, могу сказать, что, пожалуй, те вопросы, которые, будучи сама в какой-то время членом общественной палаты, могу признать, что те вопросы, которые обсуждаются, они не всегда являются самыми важными, и самыми актуальными на повестке дня, к сожалению. Поэтому, судя круг субъектов общественного контроля до ну, вот, практически четырех э, пунктов, законодатель, конечно, не дал возможности э, обществу развернуться и реально осуществлять общественный контроль. И, несмотря на то, что на одном из последних слушаний, которые проходили в общественной палате, э, общественная палата Российской Федерации была готова выступить с тем аккредитационным центром, который мог бы, проводить аккредитацию коммерческих организаций, далее даже граждан для того, чтобы они стали субъектами контроля. Те, кто работал над финальным текстом законопроекта, с этим не согласились и оставили только эти субъекты общественного контроля. Следующий, пожалуйста. Какие же права этих субъектов, реальные права, которыми можно воспользоваться именно как субъектам общественного контроля, потому что общественные палаты, они так обладают достаточно кругом полномочий, и общественные советы чуть меньше, но все-таки. Вот э, ну, основные три, которые вы видите на экране, они, ну, по идее, не, не приносят ничего нового. Но есть еще два, бутин, э, о которых есть смысл, наверное, поговорить. Вот одно из прав, которые закон дает субъектам общественного контроля, это посещать в случае порядке предусмотренных законодательством соответствующие органы, то есть органы государственные, местного самоуправления, которые подлежат общественному контролю. Это хорошо, но надо сказать, что федеральным законодательством не предусмотрены такие случаи и порядки, которые дают возможность э, никому, а уж тем более субъектам общественного контроля э, посещать все линии органов, Почему я останавливаюсь на субъектах общественного контроля так долго? Потому что, к сожалению, э, тот закон, который со 2 августа уже вроде как действует, он на самом деле работать не будет еще некоторое время, и какое время мы с вами не знаем, потому что он э, не может работать сам по себе. Когда законопроект был внесен в Государственную Думу, внесен в закон, он был президентом то к законопроекту прилагался перечень нормативных актов, которые подлежат изменению дополнению в какой-то части может быть и отмене в связи с принятием закона об основах общественного контроля. Этот перечень, он был составлен явно в последний момент, насчитывал официальный, на сайте Госдумы можете его найти, насчитывал 25 действующих законов, начиная от... Закон о полномочиях по правам человека и заканчивается земельным кодексом или закон об образовании. Вот в эти законы не просто не внесены изменения, а даже не готовятся проекты изменения в эти законы. Потому что над этим пока еще никто не работает, и, как я понимаю, в ближайшее время это в не стоит, если не будет соответствующей инициативы. Если вы хотите, чтобы закон работал, общественный которой это первая инициатива, это федеральное законодательство привести в соответствии с новым законом общественного, общественного контроля. Потому что понятие «субъект общественного контроля» мы не найдем ни в одном больше законе. И, соответственно, ни к какому субъекту общественного контроля никаких прав и полномочий никто не даст. Потому что никто не знает, что это такое. И какое-нибудь законное об образование, если вы контролировать сферу образования, будет абсолютно правду чиновник, который скажет а вот моим законам никакие ваши действия, еще контроль, мониторинг нет, мы смотрим". можно говорить о том, что у нас есть 36 законов, действующих законов которые содержат, так или иначе, хотя бы формулировку общественный контроль если вы хотите, я эти тоже вам дам, причем этот а список законов он, он очень интересный. Например, тут есть закон об оказании атмосферного воздуха, да, об общественном контроле, ну естественно в местах пронедитного содержания, об основном социальном обслуживании граждан, которые теперь будут немножко по-другому действовать. То есть тут очень много, даже об соответствии э, недачных некоммерческих объединений граждан. Вроде бы казалось, те законы, которые к общественному контролю не должны бы иметь такого прямого отношения, они содержат так или иначе эти понятия общественного контроля или это словосочетание, и, соответственно, должны тоже подстроиться под закон об основах общественного контроля. Пока этого тоже не происходит. Эти два списка, они в некоторых частях пересекаются, но далеко не во всем. Поэтому, если э, региональный закон вы будете готовить и будете над этим думать, то, конечно, можно продумать о тех э, случаях, в э, которых возможно предоставить субъектам общественного контроля право посещать соответствующие органы. Насколько это нужно решать вам, но, э, повторюсь, федеральное законодательство это не предусматривает. В случае необходимости можно это решить регионально. Следующий, пожалуйста. И еще одна интересная... Новелла, которая тоже содержится в статье ⁇ Права субъектов ⁇ это возможность субъектов общественного контроля обращаться в суд в защиту неопределенного круга лиц. Защита неопределенного круга лиц у нас, конечно, может обращаться уполномоченные по правам человека, у нас могут обращаться организации по защите прав потребителей. Но гражданский процессуальный кодекс ни в коей мере не предполагает участие субъектов общественного контроля в гражданском процессе. К сожалению, общественные палаты как таковые, ну, по крайней мере на примере федеральные, могу сказать, это некое собрание, пусть даже очень уважаемых лиц, но не представляющих собой никакую формальную структуру, никакое юридическое лицо. Вот Федеральная общественная палата всегда по, с юридической точки зрения представлялась э, аппаратом. Аппарат является казенным учреждением, и все, что нужно было решать, заключать договоры или какие-то предпринимать юридические действия, эти действия предпринимались аппаратом общественной палаты. Полагаю, что вот, примерно такая же ситуация э, на уровне регионов. Естественно, что казенное учреждение не может обращаться в суд в защиту прав неопределенного лиц. А общественный совет вообще непонятно, на какой формальной юридической основе существует. Поэтому вот члены общественного совета, они, конечно, могут собраться, могут выступить, но с точки зрения гражданского процесса, их выступление ну, будет приравно к какому общественному мнению, к участию ну, свидетелей, если их признают свидетелями, не более того. Федеральное законодательство, скорее всего, будет изменено в этой части. Мы говорили об этом очень давно, еще до того, как начали работать над законом об общественном контроле, что нужно наделить общественное объединение, хотя бы общественное объединение, не говоря уже об всех некоммерческих организациях, право обращаться в суд защиты определенного круга лица. Потому что бывают случаи, когда общественное объединение как никто представляет, какие права могут нарушаться и что нужно защитить. Поэтому, с одной стороны, это право очень важное, интересное и нужное, с другой стороны, оно ну, пока никаким образом не подкреплено законодательством. И, к сожалению, в перечне вот законов, которые висит на сайте Государственной Думы в базе данных законопроектов Гражданского процессуального кодекса, нет. Поэтому даже среди этих 25, которые, как я понимаю, являются приоритетными, мы не найдем гражданского, гражданского социального кодекса, и вот это важное право, которое могло бы, наверное, повлиять на репутацию субъектов общественного контроля, оно пока будет не реализовано. Следующее, пожалуйста. Для э, реализации общественного контроля, механизмов общественного контроля могут создаваться... Вот вопрос, кем, это мой вопрос, я не знаю, кем могут создаваться, потому что так вот такая конструкция, неопределенная личная да, или публичная даже, она предполагает самые разные ответы. Четыре, три плюс 1 формы объединений, которые могут тоже осуществлять так или иначе общественный контроль. Ну, общественные издательские комиссии, слава богу, уже имеют свою историю и уже создаются общественные инспекции, группа общественного контроля и нечто иное, которое называется организационная структура общественного контроля. Предполагаю я, что э, создаваться эти э, комиссии, инспекции, группы могут субъектами вообще.